О, психопаты канала Немиркин! Сегодня мы говорим об отношениях. Иногда люди могут застрять в очень токсичных отношениях, но не осознавать этого до тех пор, пока не выйдут из них. Такие отношения могут истощить вас. Независимо от того, какой у вас статус отношений, очень важно знать, как выглядят и как себя чувствуют крепкие и здоровые отношения. Вам интересно узнать, являются ли ваши отношения крепкими? Мы рассмотрим 8 общих черт крепких отношений. Поехали! Номер один. Вы можете открыто общаться со своим партнером. Давайте начнем с самого начала. Вы встречаете кого-то и хотите узнать его получше. Как вы это делаете? Вы общаетесь. Вы говорите о своих симпатиях и антипатиях, интересах, хобби и спрашиваете их о том же, чтобы узнать их лучше. Однако это не должно прекращаться, когда вы уже состоите в отношениях. Когда у вас крепкие отношения, вы должны иметь возможность обсуждать с партнером все что угодно. Когда у вас крепкие отношения, вы не только можете обсуждать эти вещи со своим партнером, но и он может прийти к вам с любой проблемой. Второе. В отношениях вы личность, а не отношения. Когда вы вступаете в новые отношения, становитесь ли вы совершенно другим человеком? Вы перестаете делать то, что вам нравится? Перестаете общаться с друзьями? Начинаете ли вы перенимать привычки и увлечения, которые нравятся вашему партнеру, но не нравятся вам? Это признак нездоровых отношений. Когда вы находитесь в отношениях, бросать все в своей жизни ради партнера может быть признаком нездоровости или привязанности. В крепких отношениях вы должны оставаться собой. Именно поэтому вы понравились им с самого начала. Оба человека должны сохранять свою индивидуальность, при этом создавая общие для пары увлечения и хобби. Номер три. Вы уважаете друг друга. Уважение не равно согласию. Вы не обязаны соглашаться со своим партнером или его мнением на 100%, но вы должны уважать его и его мнение. Другие способы проявить уважение в отношениях – это слушать друг друга, прощать друг другу мелкие ошибки, выделять место в своей жизни для партнера, позволяя ему оставаться самим собой и уважать его границы. Выполняя эти действия, ваш партнер будет чувствовать, что его любят и заботятся о нем, и это поможет укрепить отношения. Номер четыре. Вы проявляете привязанность друг к другу. Как вам нравится, когда к вам проявляют привязанность? Как ваш партнер любит проявлять ласку? Это услуга, например, приготовление обеда или физическое прикосновение. Как ваш партнер любит, когда ему показывают, что он имеет значение? Если вам интересно узнать, какой язык любви у вас или у вашего партнера, ознакомьтесь с нашим описанием пяти языков любви. Как только вы это выясните, попробуйте это сделать и обратите внимание на реакцию вашего партнера. Номер пять. Вы поддерживаете друг друга. Были ли у вас когда-нибудь отношения, в которых ваш партнер преуменьшал ваши достижения? Может быть, у вас были отношения, в которых вашему партнеру необходимо превзойти ваши достижения? Это признак токсичных отношений. В сильных отношениях вы поддерживаете своего партнера и являетесь его самым большим болельщиком. Вы хотите, чтобы они достигли своих целей. Такая поддержка помогает строить крепкие отношения. Номер шесть. Вы преданы друг другу и отношениям. У приверженности есть две стороны. С одной стороны, есть люди, для которых обязательства это привязанность или конец веселья. С другой стороны, есть люди, которые чувствуют радость и чувство принадлежности благодаря обязательствам. Исследование отношений, проведенное в 2014 году, показало, что люди, которые воспринимали обязательства позитивно, были более удовлетворены и имели более крепкие отношения. Эта приверженность и непоколебимая забота о партнере создает прочную связь безопасности в отношениях, так как снимается множество опасений. Номер семь. У вас обоих есть общее увлечение. Это может показаться противоречащим нашему предыдущему пункту. Но мы говорили, что нужно сохранять свою индивидуальность. Да, но это абсолютно здоровое и нормальное занятие – найти хобби, которое нравится вам обоим. Ключевое слово «обоим». Если ваш партнер – большой любитель тренажерного зала, а вы – нет, возможно, вы не захотите присоединиться к нему на его пятичасовой утренней пробежке, за которой следует часовой сеанс поднятия тяжестей. Поговорите со своим партнером, чтобы узнать, какие его интересы совпадают с вашими. Это может помочь создать для вас двоих хорошее время общения, которое поможет укрепить отношения. И номер восемь. Вы оба вносите свой вклад в отношения. Отношения – это всегда улица с двусторонним движением, о чем бы вы ни говорили. Ни один человек не должен всегда отдавать, и ни один человек не должен всегда брать. Вклад – это не обязательно всегда одно и то же. Это может быть вклад в любовь, деньги, ваши способности или таланты. Можете ли вы рассчитывать на своего партнера, как на товарища по команде? Если да, то, скорее всего, у вас крепкие отношения. Заставили ли вас эти приметы вспомнить о том особенном человеке, который есть в вашей жизни? Независимо от статуса ваших отношений, мы надеемся, что этот список заставил вас задуматься о ваших нынешних или будущих отношениях и о том, как вы можете улучшить себя, чтобы быть сильной частью здоровых отношений. Нашли ли вы это видео ценным? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь с друзьями, которым это видео тоже может быть полезно.